Так, ну что, мы с вами дошли до а, площадки или уровень как водопадов Ноксай, и больше нету, я так понимаю, что больше нету а, продолжения от этого маршрута. А, значит, мы смогли с вами, преодолели, преодолели а, все трудности этого маршрута, то есть поднялись до самой последней, ну точнее, до самой, до сам, к самому началу этого а, водопада, хотя он... Там еще дальше идет Ну Хотя пойдемте попробуем Я вижу, есть веревка То есть Будем передвигаться по веревочке Потихонечку Посмотрим, что там дальше и все, вперед Девчонки и мальчишки А также их родители Пошлите ну да, вот веревка натянута В общем мы идем а, Держимся за веревку, потому что камни а, могут быть скользкие, на некоторых частях камней а, нарос уже мок И никакая бы хорошая не была, вы можете ну, соскользнуть Поэтому лучше подстраховывать себя, держать за веревку Потому что есть вообще скользкая, даже я в тасовках иду очень медленно, но они подскальзываются Поэтому не торопитесь, кто решит сюда пойти Ну, здесь до определенного места, я так понимаю можно дойти Хотя там вижу еще Попробуем туда пройти Там уже надо будет тарапкаться вверх, ребят Выбираете сухую место Где камень не мокрый И потихонечку Спускайтесь, не торопитесь Потому что упадете Будет больно Ёпки Ну не знаю, ребят, куда мы сейчас с вами попадем Вот она рыба, видите как из маленькое такое ущелье Такой маленький проем Она ныряет роится. Там, наверное, вода немножко Или потеплее, Потому что она там стоит, никуда не уходит А в этой части Вода прохладнее Вот она рыба сейчас здесь Может также обратно перебираться Вот они водопады, ребят Scream your name Hello, hello В общем, девчонки и мальчишки, не знаю, камера работает, сейчас не работает а, Пытался за, забраться а, до веревки В а, кроссовках, даже на сухой поверхности у меня кроссовки поехали а, В итоге я успел а, схватиться за веревку, за эту Если бы я не схватился, бы я бы улетел ту часть Там даже карточка у меня валяется Блядь. Надо тут слезть, всегда карточку поднимать, забирать есть пакет деньги сегодня вылетело сейчас надо будет проверять если еще где-то искать поэтому не знаю наверное я все-таки туда не заберусь плохо я подготовился к такому экстремальному подъему ну попробую сейчас так без камеры залезть посмотреть если что-то интересное все-таки полезу для вас снимаю обязательно эту красоту ну что полеза за карточкой пока в общем девчонки и мальчишки Дошли мы вот до такой таблички Стоп Дальше дороги нету но Я сейчас все-таки попытаюсь залезть туда И посмотреть, что там происходит Ну и покажу, естественно, вам И дальше в любом случае не пойдем Просто посмотрим, что там происходит Пойдемте Ту, блин. В общем, ребят Дальше маршрута нету Ну, можно как бы ползти Но рисковать ради каких-то непонятных кадров Потому что написано Не лезь пизданет, Значит, не лезь, чтобы не пиздануло. Поэтому, во-первых, говорю, я думал, что я подготовленный в этих кроссовках, но оказалось, что подошва не та. Надо быть, ну, иметь какую-то другую подошеву, более прорезиненную, чтобы на сухом камне, я говорю, у меня даже кроссовки поехали на сухом камне, и я свалился вниз. Если бы не веревка, я просто бы улетел ну, туда вниз, но ну, не разбился бы, ну, пошкрябался, локоть немножко содрал, потом вам покажу. Ну, там чуть-чуть. Ну, чтобы у вас было понимание, говорю, не лезьте, ребят Если не позволяет физическая подготовка Просто говорю, у меня одна рука занята И пытаясь держаться за веревку У меня же кроссовки просто поехали И я вот, как веревка лежит Вот там у меня вещи остались Внизу, вон И я практически съехал Когда ее веревка заканчивается Вот она натянулась максимально Пакеты. У меня в пакете лежали деньги, сигареты, а, пластиковая карта. И в итоге все это разлетелось. Ну, в общем, кто, ребятки, захочет еще раз говорю, со мной поехать а, сюда. Сейчас я экран разверну, чтобы не вас видеть. Чтобы точнее вы меня видели. А, кто захочет а, поехать в этот Парк, пожалуйста Ну, карапина так, херня В принципе, ничего серьезного а, Как говорится До свадьбы заживет А свадьба не скоро, так что в любом случае заживет И мы сейчас сами будем уже выдвигаться обратно То есть пересеченная местность Это мы поднимаемся то вверх, то вниз Но больше, конечно, будет а, спусков, чем подъемов Потому что, говорю, Мы дошли с вами до финишной То есть до последнего водопада и по дороге сейчас, наверное, я еще раз окунусь, потому что весь, весь я не знаю, видео не видно на камере это. А, я весь мокрый, ребят. А, мокрый, горячий. Тем более, сейчас упал, надо окунуться, шорты постернуть. Сейчас пойду вместе с рыбками выступаюсь и буду выдвигаться вниз. И поедем, попробуем сейчас еще в другое место заехать. На этом, я думаю, что... Еще не конец. Сегодня покажем в домики, можно приехать. Здесь еще также в этом парке есть а, кемпинг-стоянка. Можно приехать на машине, а, поставить палатку и жить в палатке спокойно, припивающей жить на природе. Кто не боится, кто хочет такого стрима, пожить в палатках. Как вот я на пикете показывал. Можно приехать на пляж Манки-Бич. Такой же пляж, как и на название такой же, как на Талане Манки-Бич. Поставить палатку, то есть есть места определенные для кемпинга, для палаток И также спокойно жить в палатке дикарем Никто вас не трогает, всем на вас глубоко, так же, как и вам на всех Вы на природе, вы отдыхаете Фу, да, ребят, честно, жарко Полез водичку водички вступает сейчас в этом водоемчике Ну, а вы будете мне завидовать, потому что у вас это еще не скоро у меня нету второго оператора, а еще хуже, что нету соведущей, хорошенькой, миниатюрненькой, 90-60-90, так что чтобы такая прям мух-куколка была, чтобы мы взрывали своими видосами. Сейчас бы она купалась в бикини в этом маленьком водоеме, так что конкурс еще длится, девчонки. У кого есть желание на конкурс попасть стать таксоведущий, звоните, пишите. Будем рассматривать кандидатуры. Ну все, пойдемте дальше. Так, ну что, девчонки и мальчишки, мы уже прошли вот эту сложную часть, потому что тоже чуть не упал. Ну, шел очень аккуратно, держался за веревку. Так что, кто поет вот именно до последнего уровня, будьте аккуратны, особенно тем водопадом пробирайтесь. Здесь вам никто не поможет. Я не знаю, как здесь страховка будет действовать, не будет. Так что Аккуратно. Ну, пойдемте дальше. В общем, это самый последний уровень. Называется он Хоксай. И там уже дальше прохода нет. Ну, как пройти можно, кто захочет. Более экстремальные ребята, так что можете пройти. Но у меня как бы нет желания, говорю. Не подготовился ни то обувь, не то снаряжение. И с одной рукой как бы карабкаться по скалам не очень удобно. Так что... Кто хочет найти на жопу приключения, найдет. Пойдемте. Вот такие вот подъемы у вас будут встречаться на вашем пути. Так что, кто не готов к таким подъемам, даже не лезьте сюда. Во-первых, почва, или почва, почва, Правильно. Ну, короче, каменистое основание везде. Тут немножко земли. Вот такие вот искусственные. Ну, это не искусственные, скорее всего облагородили, чтобы было удобно подниматься. Так что, кстати, сейчас мне уже чуть-чуть легче идти, потому что солнышко куда-то спряталась у нас. Уже так не жарить. Ну что, пойдемте дальше. Ну что, девчонки, мальчишки, по пути назад еще раз остановился. И это пока самый большой водоем, а, где купаются тайцы. А, фотографируется. Называется он Вонг Морокот. Или Марокот, Морокот, Вонг Морокот. В общем, много здесь тайцев. Также там снимают на видео. Там вот я вижу, в стоит таечка, Отдыхают. Но никто не пьет, просто купаются, ребят. Никто не пьет, никакие тут посиделки не славит. Потому что кто хочет посидеть, а, вот специально вот такие вот беседки где можно присесть перекусить то есть не тащить туда воду и кормить рыбу как бы теми продуктами что вы едите не надо ребят покупайте обязательно корм который продается внизу я такого не купил надеялся что он здесь будет продаваться но здесь его тоже и кстати тоже по поводу сигарет ребят курить тоже нельзя запрещено курить поэтому в парке вот я, честно скажу один раз попытался закурить но понял что Дыхание прям перебито уже. В итоге я потушил сигарету в воде и потом выкинул эту сигарету. Потому что говорит, у людей, хотя сделал вот неправильно, надо было в пачку положить. Ну, сказал правду, что выкинул. Ну, табак как бы растворится, вот фильтр, конечно, не будет долго гнить И закрывается парк 4 часа, как написано. Да. Ну что, девчонки, мальчишки, пойдемте дальше. До дому до паты. Как говорят. мальчишки пришел уже такая большая поляна здесь э, тайцы потому что иностранцы тоже все идут дальше на дальние эти водопады здесь парковка для машин есть можно даже подъехать вплотную в общем я дошел до последнего уровня там пизданулся локоть поцарапал Он мне сейчас ставится говорит давайте перемотаем я говорю ребят спасибо капун кап купил водички у них попил в общем добрался до самого последнего Сейчас покажу, по-моему, на фотографии. Четвертый, седьмой. Так, я был, был, был. Сейчас скажу, идет. По-моему, вот на этом, на седьмом я был. Да, до седьмого я дошел. И пытался подняться по веревке, Здесь вот соскочил, короче, в кроссовках. Собрал немножко локоть. И пакет у меня с деньгами, то есть сигареты, там, салфетки полетел в другую сторону чтобы камеру не разбить, в общем, я удержался. А, как видите, сегодня к тому же выходной как бы день. Много местных жителей, тайцы, ну, европейцы также есть, приезжают на отдых. Мы приехали пораньше сюда. И как бы я еще прошел, народу столько много не было. Здесь своя охрана, может быть, военные даже. Не знаю, может быть, даже меня где-то и снимала скрытая камера. Потому что я не буду удивлен, если здесь такие стоят Чтобы следить за туристами Особенно где допуск а, к этим водоемам Тайцы могут это сделать и поставить Так что я не стал тоже искушать судьбу курять, ой, Курить сигарету, сигареты, курять сигареты. А, и, ну, Точнее даже не то, что не стал Я затянулся, она еще раз говорю Мне а, стало противно В итоге я говорю, я потушил ее Но это единственное, что плохо сделал выкинул кусты, ну уже потушенную, есть, затушенную, не потушенную, затушенную. В общем, что, девчонки, мальчишки? И, как видите сами, я иду, а мне навстречу а, толпы, толпы туристов, ну точнее не туристов, а, местных жителей, которые приезжают. Может быть, тот из Бангкока даже сюда приехал. В других городов Паттайи или Паттайи, как правильно. То есть все отдыхать, вот именно на эти водопады. Но ну, мы с вами прошли до седьмого уровня, так что мы сами сделали. Вы все увидели своими глазами. Но только не попробовали. Ну еще раз говорю, кто захочет, берите или путевку у гидов на улице, или обращайтесь ко мне. Уже будем индивидуально обсуждать. Hello. Я вот они все hello, hello. Все здороваются. В общем, вот такие тайцы Милые Вот девчонки Вот в общем Кто как может, где как может а, Приезжают, купаются Загорают Взрослые вполне люди То есть, Там вообще какую-то дамбу делают Специально дамбу делают, чтобы там воды было больше А здесь какой-то молитвенный ну, домик, не Домик Как его назвать правильно Там вот тоже в деревьях, под кроной. Ну, тайцы стараются аккуратно. Здесь почему-то едят, ребят. Не знаю, почему. То есть, я думаю, если бы фаранг бы ел бы, то сейчас бы быстренько охрана прибежала. Ну, тайцы, говорю, тайцы можно все. Тайцы это каста. Так что, так, Зловонными этими свечками пахнет, потому что там, наверное, их зажгли. Ну, тайцы планшет. Приехали. И сидят, короче, вот так вот Отдыхают, смотрят кино на природе. То есть интернет везде. У нас взяли с собой планшеты, сидят, смотрят Теперь там не знаю, или просто у них для фона. Как видите, еще люди прям идут, идут, идут толпы. Так, ну мы скоро уже дойдем до конечной нашей, ребят. Ну что, девчонки, мальчишки, кроссовки у меня опять блядь, заскрипели Короче, там не скрипели, здесь началось все по новому. Ну, все идут туда, я оттуда, потому что я успел. А сейчас, кстати, солнышко у нас опять улазит, так что непонятно. Может и дождичек пойти. Но мы успели. Мы сейчас поедем еще в одно место, попробуем в другом месте. Надо снимать, где кемпинг происходит у нас, то есть где с палатки можно приехать и остаться. Ну все Подходим уже к машине ну, Водителя вы не увидите, опять говорю Водитель у меня свой Скрывается от правосудия Ну шутка, конечно, ребят Просто человек не хочет сниматься Так, в общем Вот, мы с вами были на Ноксай То есть последний, седьмой Всего их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь А, восьмой он почему-то закрыт То есть туда вход нельзя пройти ну, вот куда я пытался пролезть в итоге я не пролез О, ладно сейчас скажем заключительную речь и поедем в другое место так, ну что девчонки и мальчишки я пришел вот на машину поставить не получается общем, Камера. я пришел уже на стоянку и сейчас мы поедем Домой. А, не домой, сейчас поедем еще в одно место, попробуем там поснимать, потому что я думал, здесь у нас сзади меня площадка для кемпинга, но оказывается нет, там просто, может быть, и есть, но не похоже, потому что там только машины одни стоят. И сейчас поедем туда-в ту сторону, да, камера показывает, будем выезжать налево, потом направо поворачиваем и будем еще в один заезд заезжать. А, в общем, к чему я веду разговор, ребят? Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Еще раз говорю, кто захочет поехать сюда, или ищите путевки на улицах, или обращайтесь ко мне, я вас а, помогу организовать такую экскурсию сюда. То есть, ну, все в личных разговорах по телефону, ребят. Так что, у кого есть желание, обязательно звоните, пишите. И не забывайте делиться в соцсетях, ставить лайки, дизлайки, еще раз говорю, кто хочет общаться в WhatsApp, группа называется «Общение Паттайя», также делайте мне запрос на мой телефон в WhatsApp, я вас буду добавлять в группу и в группу оповещения о прямых эфирах. Так что всем пока, с вами был Лысый, не переключайтесь, со мной очень интересно будет. Поехали!